Меня зовут Евгений, фамилия моя Соболь, мне 43 года. Я посетил два сеанса, но впечатления после первого уже такие, что я принял это как за что-то такое, как тренажерный зал ходить сюда. Просто я 10 лет фитнес-индустрии про когда-то проработал, ну и сейчас продвигаю как бы. И то, что я прокачиваю, скажем так, физически за неделю, Здесь я это сделал за 45 минут КПД не передать словами Вот мне, как фитнес-инструктору, это просто какие-то космические ощущения Как основных мышц, которые мы задействуем в своей жизни Так и мышц антагонистов Чтобы в спортзале задействовать мышцы антагонист, которым мы не работаем в обычной жизни Надо постараться найти такой тренажер А здесь ты просто сделал комплекс и, и все. И у тебя все про тонус. приходит. И я вот для себя решение принял, вот, просто как спортзал сюда ходить. Потому что для спортзала сегодня не всегда находится время. Можно там купить какой-то тренажер домой. Там. Ну, ты же вот это вот как? Можно это купить? Ну, лучше так приходить. Попробуйте. Просто тот опыт, который я получил, у меня были проблемные плечи. Несмотря на фитнес на все на все, я когда-то работал с очень большими весами для своего тела. И это сегодня. И моя там, работа еще там, водолазная, глубоководная, это дало свои такие побочные действия очень сильные. И ни один массажист, костоправ, там, остеопат, что-то там, работали со мной, с плечами невозможно ничего было сделать. Просто болят, просто суставы. И продукцию хорошую пью, но ну, все равно что-то как будто не на месте кости как будто суставы. Один сеанс э, направила, у меня все, выправило, поставил на свои места, я понял, что у меня хоть развернулось все, я могу полноценно что-то делать. А второй сеанс это закрепил, и сейчас вообще исчезла проблема. То есть 90 минут, два сеанса. Эта проблема исчезла многолетняя, я уже несколько лет ну, дискомфорт испытывал. Она исчезла за, за 90 минут суммарно. И это если с проблемой человека. А если человек, ну я восточную медицину сейчас, как сказать, пропагандирую, там, так говорят, заболевание нужно лететь за три года до его начала. Зачем вы будете ждать, когда у вас что-то будет, когда вы можете профилактически подходить сюда, заниматься и у вас, считаю, что придете к победе не начиная с самой войны, как говорят в Японии.